Бесконечные, не только 3, наверное. Сколько? 17 числа. Но ну, это уже пятый. 17 числа. Но мы сидели пару дней, мы сюда не ходили. Потом началось сильнее, сильнее. Мы начали сюда спускаться, угу. приходить. Да не три дня сейчас просто не заканчиваются просто. Так вот, периода сейчас ну, прекратили, час-два и тишина и прямо опять. А куда планируете выезжать? Там никуда, в больнице, где-то воспаление, наверное, на двухстороннее. Всю ночный спам. И, и ой, в общем, кошмар. Будь проклят этот путин. еще, шаплю, блядь, перевернулся в 10 раз. За последние несколько дней ворог активизировал свою активность. Внутрь! Зараз запишется. А куда оно залетает? Она туда лягает. Ну, на, на околище. Да. Угу. Уже, на, уже протягом кольких дней противник совершил обстрел с использованием обороны Минской недомовольствия и тяжелого оружия. По околицям станиці Луганської та населеного пункту щастя. Зокрема, внаслідок вчерашнего обстрілів з 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових артилерійських систем ворогом було пошкоджено інфраструктуру міста щастя, а саме було перебить лінію электропередач, внаслідок чого свою работу была вимушена призупинити Луганська теплоэлектростанция. Также внаслідок обстрілу постраждала теплотраса, которая обеспечивает населенный пункт горячей водой. И відбулося займання на складе павлено матеріалів материалов неподалеку Луганской ТЭС на напрямку «Счастья». Возвращаются? Звичайно. Наши хлопцы всегда готовы к выполнению задания. Нам простіше, потому что мы в обороне, наши позиции подготовлены. Это же ну, ми? Мы чули несколько пострелов одновременно. Однозначно не одна. Стандартная история, когда пару штук работают? Ну, стандартно, они спершу снисшьюдят пристрелку одной гарматой, после чего дублюют наводки и действуют в огонь уже колькома автиллерийскими системами або мінуметами. Ну и что это? Звук упадает очень близко. Возможно, попадание ну, по асфальту и очень где-то в трехсотах метрах э, капового счастья. можем допускать что туда. Таковы а, а... А? Так, а, а я как? А я никак. Не я знаю, что? Я человек. Как-то буду выживать. Как я пойду сейчас домой? У меня дом в середине, где, где рынок. Мне туда надо, а бабушка в другом, в другой стороне, на, на Ну Там не слышно так. Сейчас тут вообще капец, что творится. Отсюда пока дошла, мне плохо. Встала. Ну я с ней сидела. Она ну, говорю, Мотя, я говорю, тебя по-любому не оставлю. Ну как-то ж надо забирать, не знаю. У вас нет переноски кошачий? Слышал? <решил> Может быть. Пакеты надо исцеляло. Не точно. Это было по-русски. На следующий день после признания России так называемых ЛДНР обстрел счастья как начался в 11 часов утра, так и продолжается почти без остановок. Сейчас 4, 3, 15 и он продолжается. Что более важно, опять начался пожар на ТЭС. Мы приехали в 11 часов утра, и местные сказали, что свет только что починили. Но сразу после этого начался обстрел. Соответственно, опять тест горит, Опять у 40 тысяч человек даже больше нету электроэнергии. Поэтому очень тяжело представить, сколько времени будет э, длиться ее восстановление. Потому что пожарники свою работу даже не начинали. сегодняшний момент...